Депутата выгнали из партии за использование криптовалюты Призм, Похоже на кликбейт, но это суровая правда. Ну почти. На самом деле, Алексея лишили мандата за неправильно оформленную декларацию. А именно за сокрытие 62 миллионов рублей, которые прошли по счетам, но не были зафиксированы в соответствии с законодательством. Радует, что монета Призм представлена журналистам достаточно в нейтральном свете. Не ожидал такого от комсомольской правды. А Алексея поздравляю с выходом из партии Идеолог которые убили больше русских чем гитлер ну или близко к этому 27 числа на канале продвижения это ребята которые работают над развитием монеты прошел стрим из него мы узнали перестановки среди учредителей владеющих брендом призм встречайте алексей романов да да он уже не раз появлялся в новостях на моем канале со всякими активностями в сторону криптовалюты призм а покинула наши доблестные ряды подружка какой-то там гадалки женечка алпатова давно ходили слухи, что она облезала в очередную пирамиду и начала перетягивать участников из сообщества призм туда. К слову, верный Пашел Патовый не отличился от госпожи. А помнится мне, что данные индивиды больше всех кричали, что монета призм – это чуть ли не дело всей их жизни, и они быстрее откажутся от своей семьи, чем продадут призм. И опять мне вспомнились коммунисты, затирают про диалогию, а работают только на свой карман. Я не буду пересказывать весь вебинар от команды продвижения выделю лишь основные моменты. Во-первых, есть подозрение, что Рой Клуб, Призм и прочие мошенники, присосавшиеся к Призм, слили свои, ну как свои, точнее монеты, которые они украли у своих пользователей. И возможно это новая ступень развития монеты. Я слышал много заявлений, что люди не хотели качать монету из-за мошенников, которые урвали себе большой кусок эмиссии. Теперь они немного побриты, а это значит, что активность сообщества вероятнее всего будет намного выше что безусловно повлияет на монету в лучшую сторону на эфире еще раз подтвердили намерение залиститься на best change что очень хорошо не могут не радовать и объемы на бирже пробит Наоборот, доходило до 200 тысяч долларов за 24 часа Но ну, а теперь средние держится что-то в районе 100 тысяч долларов в сутки ребята затронули тему конкурентоспособности призм в сегменте пост монет и аргументы там серьезные ссылку на эфир я оставил в описании под этим видеороликом так что переходите смотрите появились новости от биржи hotbit полностью их зачитывать не буду можешь сделать это самостоятельно по ссылке из описания а я скажу так есть надежда что через две недели владельцы криптовалюты Prism смогут вывести свои монеты на личные кошельки и еще раз напомню что не стоит хранить на биржах существенные суммы которые вы не можете себе позволить потерять именно поэтому я произвожу практически все операции на бирже по рынку чтобы мои активы как можно меньше находились в доверительном управлении. Напоминаю, что у меня есть канал на Яндекс .Дзен, и я дублирую все свои ролики туда. Так что, если хочешь поддержать меня там, милости прошу. Ну и вдруг YouTube все-таки заблокирует.